Есть остановки страшнее бегства. Пройдя все бездны, в конце концов, Ты научился не трогать сердце, Когда встречаешь мое лицо. А я кругами вокруг ходила и умоляла, Но в этот раз тобой владела иная сила И, не щадя, отдаляла нас. Ох, в это время в такие чащи Лесов дремучих меня несло. Мне все казалось ненастоящим И совершающимся зло. Я заблудилась, бывает с каждым, Но поиск правильного пути Привел меня к первобытной жажде Тебя скорее перерасти. Чтоб не тянуться к тебе, как к Богу, А спрятав голову в облака, Освободить для тебя дорогу И улыбнуться, мол, свысока. И я росла все сильнее и выше Под смех и слезы своих врагов. Я головой задевала крыши Стоящих рядом со мной домов. Разиться с прошлым не нужен повод, Но повод бы, здоровел мой лоб. Пришлось уехать в огромный город И жить отправиться в небоскрой. Если вдруг, нажила согреться, Ты прибежишь на мое крыльцо, Я обещаю, большое сердце Всегда согреет твое лицо.